Заключительная наша задача, B16, при полном сгорании углерода количеством 2 моль выделяется 787 килоджоулей теплоты. Рассчитайте массу угля в масс, массовой долей углерода 92,8%, остальное примеси, не содержащие углерод, которые необходимо сжечь, чтобы получить 6400 килоджоулей теплоты. Считайте, что все примеси не влияют на тепловой эффект реакции. Значит, Для начала мы с вами запишем уравнение реакции С плюс o 2 получаем при этом СО2. И если у нас химическое количество 2 моль, то мы с вами получаем 787 килоджоулей теплоты. Нам нужно понять, какую же изначальную массу нам взять. Масса ⁇ это произведение химического количества умножить на малярную массу. Значит, мне нужно найти, а какое же химическое количество будет, чтобы выделилось непосредственно 6400 килоджоулей теплоты. Получается у меня самая простейшая пропорция. То есть химическое количество чистого углерода это 6400 умножить на 2 и делить на 787 килоджоулей. Химическое количество у меня равно 16,264 моль. Найдем давайте массу чистого углерода. 16,264. 64, умножим на 12, получим при этом 195, тысячных грамм. Но это у меня чистый углерод, а мне нужно найти, который составляет 92,8%. А мне нужно найти полностью с примесями. Можно составить пропорцию, что 195, тысячных это 92,8%. А мне нужно найти 100%. Ну обозначу это как за y. В таком случае 195, 168, умножаю на 100 и делю на 92,8. И получаем при этом 210 грамм. Это и есть наш ответ. То есть достаточно простая задача.